Не нужно рассматривать подход all или all 6 как какая-то попытка сэкономить на количество имплантатов. Может прийти огромный такой хоккеист или бабушка. Есть возможность поставить 4 имплантата, а если вы мне не восстановите полностью всю челюсть, я вас засужу. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете, что такое система all и почему это не метод экономии, а индивидуальный подход к каждому пациенту. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца и поделитесь им с друзьями. И вы можете скачать памятку с различными системами имплантатов, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Итак, методика All -info, или как по-нашему это все на четырех, достаточно не новая методика, как многие они просто не знали. Именитые производители имплантатов только сейчас начинают выпускать специальные имплантаты и супраструктуру на эти имплантаты. Это и корейские наши партнеры, и шведы. Но в целом важен не сам имплантат, а методика постановки и руки хирурга. Очередь. Но даже руки хирурга не так важны, как ортопед, который будет рассчитывать, насколько какой протест станет на эти имплантаты. Я, если честно, не могу поручиться, что это на самом деле так, но, насколько мы, хирурги, знаем, вообще эта методика пошла, как и вообще большинство имплантационных методик, из Швеции. То есть наши шведские коллеги были вынуждены просто ставить 4 имплантата, потому что государством, местному населению предоставляется бесплатно постановка именно 4 имплантатов. И как в Европе часто бывает, пациент приходил к стоматологу и говорил, вот у меня, соответственно, есть возможность поставить 4 имплантата, а если вы мне не восстановите полностью все челюсть, я вас засужу. Вот. И не зная, что делать, наши коллеги разработали вот такую удивительную методику All on four. Это не значит то, что вам будут восстановлены все 14 зубов. 14 не будут, скорее всего, восстановлены точно. В основном восстанавливают укороченный зубной ряд по 12 зубов, то есть по шестые зубы маляр. И это вполне нормально, потому что в ортопедии по 6 зубы считается законченный зубной ряд. Потому что сильно длинный рычаг по бокам, он может все-таки вывернуть эти имплантаты, и четыре имплантата могут с этим не справиться. Опять же, все зависит, конечно, и от ширины челюсти пациента. Может прийти огромный такой хоккеист или бабушка, в целом это все вымеряется расчетами математическими ортопедом. Мое дело как хирурга достаточно простое: закрутить эти четыре имплантата. В основном, если речь идет о классической методике олонфо то это четыре имплантата, которые центральные, когда закручиваются параллельно друг с другом, а боковые чуть-чуть под наклоном определенным градусом. Все это выверяется потом специальными угловыми абатментами. На Это все ставится протез. Протез частично съемный. То есть в принципе зачастую делается так, что сам пациент его не снимает, а он приходит. В клинику, когда нужно начистку, например, и его снимает ортопед. Либо же э, он на замках специальных, и пациент может сам снять этот протез, прочистить его хорошо, это достаточно э, гигиенично, и поставить его на место защелком, он держится крепко, чтобы вы понимали. К сожалению, это вызывает часто предубеждение у пациентов, потому что съемные протезы в, нашем, в нашей стране, они ассоциируются с этими старыми кандовыми протезами, которые клались в стаканчик, бабушками, это не так уже давно. Нужно понимать то, что протез на имплантатах он не имеет такого большого ложа, ложа, как съемный протез, он не будет не мешать языку, не будет мешать вашей дикции, это полностью восстановит вашу жевательную функцию, что, конечно, то, к чему мы стремимся. Многие клиники предлагают постановку на шести имплантатах. Эта методика называется one мы в нашей клинике тоже практикуем. Ну и логично предположить то, что на шести имплантатах, конечно, конструкция будет надежнее, чем на четырех. Все зависит от количества, объема кости, куда я могу вкрутить этот имплантат. Не нужно рассматривать подход All-in-4 или All-in-6 как какая-то попытка сэкономить на количество имплантатов. Ценообразование конечного протеза на имплантатах, конечно, ключевую роль играет именно сам протез, который изготавливается ортопедом. Не столь принципиально поставите ли вы 4 или 6 имплантатов, в конечном счете вы на этом не сэкономите. Есть еще один вариант восстановления зубного ряда на 4 или 6 имплантатах, это именно восстановление на бау когда имплантаты все ставятся параллельно и скрепляются балкой специальной, в протезе делается противобалка и он защелкивается на этой балке очень крепко и очень надежно. И, что самое важное, имплантаты держат друг друга. На самом деле это самый надежный вариант восстановления и делается не в каждой клинике, не каждый ортопед это может сделать. У нас ортопеды как раз специализируются на таком восстановлении, и я вам скажу то, что это не Сильно дороже, чем восстановить на просто на четырех имплантатах, но во много раз надежнее, во много раз долговечнее. И даже, на мой взгляд, даже удобнее для пациента, потому что на балке фиксировать гораздо удобнее. Я ск хочу сказать единственное, что не важно, сколько у вас имплантатов стоит, и важно потом появляться у ортопеда, если это UNFO или UNSWX, и это все можно снять, то ортопед это должен снять, посмотреть, как там дела, что с десной, что с имплантатами, почистить все, одеть это обратно. Сам пациент должен всего очищать, пользоваться ирригатором. Все-таки, конечно, чем меньше имплантатов стоит во рту, тем конструкция менее восприимчива для нагрузки. Поэтому, если есть возможность, то все-таки стараться не перегружать протез на четырех имплантатах, несмотря на то, что это надежный, долговечный и прочный вариант протезирования. В клинике легкое дыхание накоплен огромный опыт восстановления зубного ряда с помощью системы AllInfo. Поэтому, если вам нужна такая методика, обращайтесь к нам. Чтобы скачать памятку о системах имплантации или чтобы записаться на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.